Главное, ребятки, это не терять самообладание и пытаться вынести всех. Ну, здесь есть... Ох ты, вот эта бомбочка, вот это бомбануло. Я даже не ожидал. Продолжаем, друзья, играть в Brawl Stars продолжаем увеличивать свое количество кубков, которых у нас уже 2446 и нашей основной задачей, конечно же, достижение новых рубежей. Да, это у нас ближайший, значит, новый ящик, денежки, ящики, очки опыта для бойцов и, конечно же, будем стараться выходить на Нового бойца, это боец а, Боб Ну, пока мы до него, ребятки, достигнем Недавно я чисто случайно на стриме даже, да, открыл а, один, значит, кейс Чисто по случайности это произошло И чисто случайно мне выпал совершенно новый боец Сейчас я вам его продемонстрирую Да, вот он, это боец под именем Карл Все, думаю, его знают, но братишка Scratch его только-только что приобрел и я, ребятки, уже хочу сейчас вместе с вами, э, я поиграю, а вы посмотрите, именно за этого я персонажа буду сегодня играть, топить. Ну а вы, ребятки, пишите свои размышления, что вы думаете по поводу этого бойца, нравится ли вам играть за этого бойца, э, какие-то особые фишки, если вы знаете, пишите мне в комменты, я обязательно, ребятки, все прочитаю и возьму во внимание. Ну а перед началом, ребятки, этого видосика попрошу, пожалуйста, о маленькой просьбочки поставьте, пожалуйста, лайкосик под видосик и братишка Скретч будет вам безмерно благодарен. Ведь лайкосики, да, и комментарии это двигатель прогресса для моего канала на данный момент. Заранее спасибо, а мы приступаем. Так, боец Карл, куда же ты делся? Я же сказал, что тебя выберу. Давайте выберем этого бойца. И попробуем его сейчас в разных совершенно событиях У нас сегодня будет такой, сказать, краткий новый обзор именно на моем канале Так как я за него еще не играл, опыта у меня нет Поэтому, ребятки, не судите слишком строго Давайте начнем э, со стандартного, это захвата кристаллов Посмотрим, как же себя чувствует братишка Карл в этом, значит, соревновании Погнали! Ну, а вы делаете ваши ставки телезрителей, получится у нас затащить первую каточку или же нет. Итак, Карл врывается и посмотрим, какие же у него атаки есть. Атака, я смотрю, у него на средней дистанции бьет, да, выпускает, да, выпускает он какую-то крутящуюся штуковину. У сопернической команды, я вижу, тоже есть Карл, да, и она возвращается обратно. Против, а, против нас, смотрю, пчелка, мы пытаемся ее, значит, законтролить, но не получается, да. У соперника есть тоже Карл. Так, по, по мне попадает, что хорошо у Карла, у него достаточно немало ХП, и его достаточно э, нелегко просадить, да, да, у меня замедлила пчелка, так, он у нас умеет крутиться, да, вот так вот мы сливаем, значит, соперника, Карла, а потому что у нас было немножко больше ХП, пчелку догоняем, Брока надо тоже законтролить, а кстати, тоже не слабая, я бы сказал... Так, врываемся, все, погнали, погнали, погнали Надо раздамажить, а да, если Ребятки, нас а, дамажит, когда Мы находимся в нашем супер То нас тоже сливает с легкостью И я заметил, что У нашего Карла а, всего лишь Одна атака, блин, пчелка меня остановила И меня опять выносит, что-то соперника Команда попалась очень жесткая Но ничего страшного, давайте попробуем Еще разочек, а, у команды Соперника преимущество, я смотрю И они забирают они забирают его в полной мере. Да, у нас только один выстрел у нашего Карла. И не получается пока мне... Так, врываемся, все. Пришло время врываться. Нужно срочно раздамажить, кого мы здесь видим. Так, отлично. Еще немножко. Да, забираем, забираем, друзья. Надо срочно забирать. Так, в пчелку бы я вот сейчас забрал Ты что ты будешь делать-то, как нас опять-таки раздамажили, я не понимаю, друзья Ну что ж, погнали В союзнички нам попались, конечно, не в лучшей форме И у нас получается только лишь сливаться Надо забирать, забирать, забирать Роза, дави, дави как следует Отлично, Роза, благодаря Розе мы сейчас выигрываем Роза забрала некоторую часть кристаллов И это нам только на руку, друзья Замечательно, соперника Карл какой-то проворный оказал. Так, секундочку! Вы только что видели, что это было? Я не понимаю. Брок! Это Брок так убрал. А, блин, что ж ты будешь делать-то? А? Надо срочно контролировать пчелу. Нужно срочно выбивать. Бежим, бежим, друзья, бежим. Нам нужно перебить вражеского захватчика, который захватил все кристаллы. Да что ж ты будешь делать-то? Не успеваем, ребятки. Мы за... Ах, да, тут даже еще вот так вот такой вот расклад у нас. Отлично, и я не успеваю отжать. Ребятки накаляются просто у нас события просто до предела. Необходимо срочно вырывать преимущество у врага. Домажьте, дорогие друзья, домажьте как следует. Ага, вот он куда переместился. Он, вражеский карл, переместился в кусты и забрал у нас преимущество, к сожалению. но ну, ничего страшного. Такая вот первая каточка, и немножечко мне не повезло. Ну что ж, давайте попробуем. Значит нашим Карлом в другом событии, да, нужно к этому бойцу еще попривыкнуть, потому что боец средней дистанции э, обладает немалым количеством хитпоинтов э, И давайте попробуем как же Карл проявит себя э, в событии под названием столкновение озера мертвецов Да-да-да, мне прям хочется уже испытать этого бойца и хотя бы из сколько-нибудь нафармить уже им э, кубков Погнали, друзья. Так, у нас, значит, нам нужно сейчас бежать на центр срочно. Здесь нас ждут вот такие вот бочечки, вот такие вот контейнеры, которые нам нужно ломать. Так, так, так, секундочку. Эту бочку нам нужно бы как-то сломать. Не получилось, к сожалению, друзья. Так, давайте будем пробовать тогда здесь что-нибудь сломаем. Отлично. Там у нас Мартиз, смотрю, в кустах. Мартиз в кустах у нас там шарится, но у него... Не получается. Так, да, долго у нас Карл ломает э, вот эти ящики. Блин, я думал, с этой атаки я уже вынесу, но не получилось, друзья, вынести даже с этой атаки. Так, я так понимаю, нам необходимо набрать больше мощи и идти уже потихонечку выносить всех. Так, эти кустики мы чекнем, никого здесь... А, нет, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Нужно аккуратно... О, какой там сильный бочка сильная какая попалась, а? Вот эта бочка, я понимаю. Вот она реально может раздамажить любого. В том числе и меня, да? Я тут специально вырываюсь на нее... Да-да-да, невзирая на то, что у него нехилый такой дамаг сейчас идет, Да-да-да, надо быть аккуратней, так он пытается, но у него ничего... Ага, нифига себе, что, попало немножечко? Присел, да, чувачок? Интересно, мои вот эти молоточки, они пролетают насквозь или как? Так, почему у меня не пролетело? Так, ну а ну держи-ка еще, Ох ты, попал, да? Неплохо так тебя прижарило, да, я смотрю? Неплохо так поджарило тебя. Я хочу пос... на обычной атакой в него выстрелить. А так вот, получай, гад такой, иди сюда, ах ты, давай, Карл, Карл, не тормози только, пожалуйста, не надо тормозить, не стоит, так, что ж мы с тобой не разберемся все никак, а? Не получается мне разобраться с этим типом, он меня как-то жестко прямо пытается вывести, не туда, куда надо, но мы будем, будем стараться, друзья. Так, бочка уже ищет тут меня вовсю, да, у меня есть ульта, я постараюсь сейчас ультануть, ультануть, не получается ультануть, друзья, и осталось только двое. Ну, ничего страшного, ребятки, третье место мы заняли, а это уже, я вам скажу, неплохо. За счет только своей проворности мы смогли занять третье место, потому что мы немножко уворачивались, немножечко, значит, скрывались и так далее. Но все-таки у нас первый уровень, что с нас взять-то, да, с нубасов, Поэтому продолжаем играть, ребятки, в различного рода состязания. В столкновение мы сыграли Карлом и теперь давайте посмотрим, как же наш Карл проявляет себя в Броуболе. Боле, да-да-да, ну все, ребятки, у нас в эфире игрушечка в Броу Stars, в которой мы сегодня будем играть именно за персонажа под именем, под именем Карл, да-да-да, недавно он мне выпал, это значит у нас синий боец, синька, да, у нас, и посмотрим, как он себя проявляет в Броуболе. Боле. Итак, у нас состязание под названием «Броу ball и мы играем за Карла. Погнали, друзья. Так, попытаемся сначала, сразу же попробуем, вынесем всех, кто здесь у нас бегает. Так, Кольт, Кольт, Кольт. Кольта резать надо срочно, как крысу просто. Так, Кольт, иди отсюда, а. Блин, Кольта мы не успели вовремя вырезать, и теперь он будет доставлять нам кучу а, проблем. Так, мы можем... Нет, не, мы не можем, ребятки, когда у нас... Ах ты, блин, засранец, Кольт, ты такой, а. Ну что ж ты творишь-то, а? Хоть бы меня немножко пожалел, я хоть бы тебе забил немножечко гол промеж глаз, но не получается. Значит, выходим еще разочек. Атака. Кольт идет уверенно с мячом. Но мы быстренько эту инициативу перенимаем на себя. Значит, Ниту сейчас мы зафигарим просто. Я так понимаю, нам легко и просто это дается. Так, кто у нас там? Там у нас Брок. Так, сюда-сюда накидываем, накидываем. Так, Кольта сливаем, всех сливаем. Выбиваем мяч, ребятки, и забиваем. Вот так, ребятки, должен проходить бро -бол. Все должно быть динамично и все. Все должно быть аккуратно. Все, врываемся, врываемся сильно, врываемся быстро. О, как он все-таки вот этот персонаж очень хорошо расшатывает. Мне прям нравится. И второй гол, ребятки, забиваем. Что я могу сказать? Карл в Броуболе на самом деле топовый боец. И его смело можно использовать. Вы смотрите, как мы легко, при желании забили просто врагу. Как следует И быстро, вообще. Просто-быстро все это сделали. Ну что ж, ребятки, ставь лайк если понравился Броубол за Карла. А мы продолжаем. Следующее состязание, в котором мы посмотрим нашего Карла, называется Атака. рыборубка пока недоступна». Давайте попробуем, Карлом поиграем в осаду и посмотрим, что этот парень сможет здесь сделать годного, да сможет ли он затащить или нет, делайте ваши ставки, друзья. Так, пробуем нашего Карла в событии под названием «Осада». Попробуем, сможем ли мы затащить. Погнали, нам нужно собирать болты и качать своего робота. Так, кто сюда выбежит? Сюда сейчас по-любому кто-то же. Ох, сюда Роза бежит, а! Это жирная скотина, она может нам помешать. Секундочку. Так, ага, у них тоже есть Карл. Это не очень хорошо. Так, собираем, собираем, утаскиваем, утаскиваем, утаскиваем... Так, этого надо валить, гада. Так, секундочку, не надо плюшки ловить, главное, от Брока. Плюшки от Брока это опасно очень. Так, секундочку. Блин, а у нас все-таки... Все-таки этот гад нас пытается, пытается, пытается. Так, Карл, иди отсюда. О, все-таки Карл хорош. В том плане, что он очень хорошо дамажит, значит, соперника. Потому что у него есть ульта, которая просто выносит. Если он в гуще событий оказывается, то просто сопернику не жить. Так, Брок. Надо Брока, кстати, выносить. Он здесь в кустах у нас. У нас в кусте как сидит Брок. Отлично, вынесли его. Так, так, так. Нашего робота, смотрю, зашатали. Но ничего страшного, мы пока что держим преимущество. У нас больше всего болтов. И надо их отжимать как следует. Так. Так, секундочку, сейчас мы здесь Брока обведем, отлично. Да, ульта хоро хорошая у Карла, потому что, ну, она реально дамажит. Она реально дамажит по площади, и сейчас, похоже, этот Карл задамажит и меня. Но у него немножечко не получилось, так как ему чуть-чуть прям совсем а, не повезло. Иди отсюда, Карл, иди ты отсюда, чувачок. А, да, я приношу тем самым. Да, смотрите, как можно, кстати, сделать. Очень быстро может наш Карл отходить, когда мы ультуем. И можно таким образом а, или, не знаю, или таскать болты, или забивать мечи, голы и так далее. Так, пришло время помочь нашему роботу, да, пока тут он расшатывает. Да, ребятки, все-таки Карл хорош именно даже в осаде, ну потому что что? Потому что у него много ХП, потому что неплохая ульта, и он может развивать неплохую скорость, да, на максималках, когда ультует. И это очень прикольные способности и особенности этого персонажа, мне, если честно, он нравится. А за кого, братишка, ты любишь играть или сестренка в Бравл Старс? Напиши мне, пожалуйста, об этом в комментариях, я непременно все читаю и посмотрю на все это и отвечу Так, вас саду мы поиграли, следующее событие называется Перехват, ловкий э, ход Посмотрим, как наш Карл чувствует себя В этом событии, делайте ваши ставки Телезрители, По сможем ли мы сейчас Затащить или же нет Так, а мы начинаем Каждый сам за себя, начинаем прокачивать Нашего Карла да, здесь нужно собрать как можно больше энергетических вот этих вот штуковин и раскачать, раскачаться и потом уже начинать потихонечку выносить робота. Нам нужно максимальное количество урона нанести роботу, но я думаю, что если мы разберемся с ультой и подойдем грамотно к этому процессу, то наш Карл ультанет так, что мало не покажется. так. Вот эту штучку надо горячую убрать отсюда, отлично. Мы ее задеваем, да. Достаточно неплохо летят, неплохо летят снаряды у Карла. Так, иди сюда, Кольт. Кольта не, задев... не достаем мы, к сожалению. А он от нас убегает. Так, пора бы уже подамажить немножечко. Так, отлично. Так, отлично. замечательно. Ой-ой-ой, полетели плюшки какие сильные, а. Близко подходить тоже не советую, потому что, потому что... я, яй яй сейчас он на меня побежит. Ой-ой-ой, бортанул меня немножечко. Так, надо срочно, а, надо бы срочно мне подхилиться, подхилиться Джесси. Не дает Джесси подойти к себе близко, иначе нам придет трендец Лучше под, под, поднаберем немножечко книжечек и подкачаемся. Восстановим хпшечку. Так, там у нас Пайпер. Отлично. Так, Пайпер, Пайпер. Надо бы ее срочно зашатать. Так, кто у нас тут в кустах вообще, не пойму Отлично, Пайпер, Пайпер, надо шатать ее срочно Отлично, зашатали Так, сейчас мы, ребят, наберем книжечек и будем выдвигаться Нам нужно помощнее нашего Карла сделать Чтобы он нас дамажил очень-очень сильно Мы уже, смотрю, немножко подамажили Пока у нас седьмое место И я все-таки предпочту сейчас собирать вот эти все книжечки И прокачиваться, чтобы у нас было много ХП А робот к нам сам со, со временем подойдет Ну все, я думаю, что пора уже немножечко выдвигаться Периодически так, так, так, кто это у нас там на такой? Это у нас Динамайк. Ах ты, нифига себе, мы его просто сбрили. А это все из-за того, что мы немножечко подкачались как следует. Так, робот еще пока целый, у него есть ХП. Так, Пайпер, Пайпер здесь, смотри, у нас жирненькая. Так, надо бы ее выносить. Пайпер нужно выносить. Идем к роботу. Пришло, ребятки, время уже а, ваншотить робота нашего. Потому что, потому что, иначе мне не останется вообще ничего. Так, все, идем, ребятки, на робота. Дамажим робота Так, так, так, секундочку, он сейчас выстрелит Главное, чтобы нам слишком много не налетело Так, пока, пока, пока Уходи отсюда, плохой гад Так, главное, что, главное, чтобы сейчас не прилетело Ничего жесткого, отлично, как мы брока выносим, а? Восьмое место у нас пока что А у него осталось мало, все, пора ультовать Ультуем, ультуем, ультуем, друзья Ультуем по максимуму Ультуем по максимуму и второе место занимаем. Вы смотрите, что я сейчас натворил. Я такой дамаг внес роботу просто и сразу же занял второе место. А если... Ой, уже третье. Третье место, друзья, и это неплохо, я считаю. Ведь за третье место нам тоже дают кубки... Мы особо сейчас ничего не делали, мы просто тактику проявили, мы набрали побольше этих энергетических книжечек и раскачали свою Карла, тем самым показали офигенный просто урон. Замечательно, мне нравится играть за этого персонажа, потому что он себя достаточно хорошо чувствует в большинстве событий. Последнее событие у меня, к сожалению, пока что еще не открыто, я вам показать его не могу, такое как силовая гонка. Нет, нет, у меня еще ни у кого суперспособности звездный, поэтому пока что мы проходим а, мимо. Ну и что ж, давайте еще раз попробуем захват кристаллов. Я помню... Помню, что в нем нам не повезло, и мы нам не получилось взять первенство. Но сейчас давайте, ребятки, еще раз сыграем и проверим, как же наш Карл себя здесь чувствует. Все, погнали, погнали, ребятки. А вы делайте ваши ставки, ставьте, пожалуйста, лайки, братишка, скрещ будет вам благодарен. Так, выдвигаемся и все. Давайте месим. Бул, привет, надо бы тебя прописочить. Так, Шелли тоже надо прописочить. Разок другой тебе маловат, я смотрю, да, Шелли. Кстати, вот этот вот прикольный, а, значит, прикольный вот этот удар, да, он летит сквозь всех игроков и просто дамажит всех. А, так, бул, ты куда заходишь? Ты что-то мне, мне кажется, далеко зашел, чувачок. Надо тебя оттуда выкуривать уже. Так, этого убрали. Шели, шели, шели. шели. Срочно надо замотать. Замотали шели. Расчистили дорогу. Пора... Пришло, пришло время собирать кристаллы. Союзнички, давайте же, не подкачайте. Только не сливайтесь. Держи, держись. Так, бул-бул, иди отсюда. Блин, бул все собирает. Это очень плохо. Это очень плохо. Пришло время. Время подомажит немножечко всех пропесочем как следует. И снова меня выносит, но я их просадил. Союзнички, все сейчас зависит только от вас. Да, Карл такой боец, что им нужно просто врываться. Особенно если у него накоплено ульта. Просто ультовать вообще во всех. Так, шелька. Шелька, шелька, шелька. Забираем шельку. Начинаем ультовать. Була ультуем. А, блин, как так-то? Это у меня все вот этот... Вот, вот короче, я понял, в чем проблема. А, против дальних врагов, конечно же, Карл у нас бессилен практически. Так, вы смотрите, что делает вражеский Барли. Он просто накидывает по жесткому, по жесткому Просто всех нас выносит, я ж тебя сейчас догоню Гад ты такой, отлично, догнал, значит, я Барли, а он у нас был носителем Всего, нельзя, ребятки, дать себя Слить, сливает меня Шелька И нужно сейчас отбирать, ребятки, преимущество Срочно, я уже выдвигаюсь, я уже бегу За кристаллами, Барли несет 7 кристаллов Нужно, вражеского Барли Нужно срочно сливать, отлично, у меня это получается Так, Була не получилось, он меня Слишком сильно повыносил Забирайте Була, берите у него кристаллы да, смотрю, Карлом получается довольно-таки неплохо, но, ребятки, есть у каждого персонажа свои минусы. Так, своими... Ох ты, на ну его расшатали Забираем, забираем, все Бул движется на нас, он пытается нас слить Но мы от него отбиваемся как можем Все-таки Булл, это такая тема Если его близко сильно подпустить, он может Нам такого здесь наворотить, что мы Охренеем просто так, Барли, Барли, нужно срочно Его вынести, Барли, два кристаллика Они нам помогут Блин, блин, блин, блин, блин, блин, это очень опасно Нельзя подпускать Барли На такое близкое расстояние, получилось его слить Держим до последнего преимущества Да, все-таки захват кристаллов, это игра Ребятки, командная, поэтому если кто-то Вдруг лажает какое-нибудь одно звено То тогда проигрывает вся команда Но в этот раз мы, ребятки, не лажаем, мы сыграли Как нужно, наш Карл показал Себя с хорошей стороны и даже стал Звездным игроком, друзья, вы смотрите, какое чудо Просто произошло, скреч вообще просто радуется скреч просто Молодец, как говорится, себя не Похвалишь, как обагаженный ходишь Вот такой вот момент Ну а вы, ребятки, что думаете по поводу Игру за Карла, пишите, пожалуйста, свои комменты Также, ребятки, пишите свои комменты про то про то, про за какого персонажа вы больше всего любите играть в Бравл Старс Ну, а я непременно почитаю Так, какое же еще событие нам сыграть за Карла? Давайте посмотрим Так, так, так Значит, столкновение мы поиграли, но... Как-то, как-то, ну, в столкновении, кстати, мы хорошее место заняли, да, в столкновении хорошо себя показал Вообще, во всех э, состязаниях Карл себя достаточно хорошо показал Давайте попробуем еще раз сыграем им в столкновение и посмотрим, получится ли у нас занять максимальное место Погнали, друзья, делайте, пожалуйста, ваши ставки, телезрители А я попробую затащить этот бой Погнали, Карл, давай, в, в атаку, в атаку, Карл! Плохо он ломает сундучки Я вот не пойму, у него через стены летит его атака или нет? Через стену, по-моему, она не летит так, так, так. Еще разочек. Отлично. Ну наконец. Ну долго он ломает долго. Там что у нас Бул парится. Бул парится с сундучком. Давайте его попробуем сейчас вынесем как-нибудь. Ага, отлично. Там у нас о, о, там толстая женщина. Не помню, как я как ее звать. Но Бул я смотрю уже пытается ей навтыкать, навтыкать как следует. Так, отлично. А мы сейчас Була здесь подкараулили. Да, друзья, получается забрать у меня и теперь на... сила нашего Карла немножечко возрастает и это на самом деле круто. Так, пробуем выносим вот эти сундучки. Так, динамайку нас смотрю. Так, секундочку. Главное, ребятки, это не терять самообладание и пытаться вынести всех. Кто здесь и е... Ох ты, вот эта бомбочка Вот это бомбануло, я даже не ожидал 15 нас человек осталось, сзади еще есть Вражеский динамайк, надо бы от него Убегать, он прям так здорово накидывает Я смотрю, но нужно избегать его Атак, ну а теперь, ребятки, после того, как мы Накопим сейчас немножечко здоровья Я думаю, что стоит этого динамайка выкурить Из его берлоги, да-да-да Ну, этот парень, смотрю, опытный Боец, он как следует меня старается Раздамажить, да, я смотрю У него неплохо получается накидывать да, а у меня, кстати, не получается до него достать. Ну, радиус атаки у Динамайка, конечно, достаточно большой. Так, кто у нас остался? Нита, да, осталось. Так, Нита и вот эта толстая сумка. Толстая сумка на ремне, блин, не знаю как. Так, пришло, ребятки, пришло время, пришло время здесь как следует натворить делов. Не получается, да что ж, немножко не хватило мне. Меня просто с двух сторон зажали и раз шатали. Ну что ж, вот такой вот геймплей, значит, за бойца под именем Карл а, в состязании в одиночь. Нам не получилось нас затащить. А, я думаю, что если немножко приноровиться, мы будем занимать места больше и нам будут давать гораздо больше кубков. Но смотрите, два раза я поиграл, то есть без каких-либо пауз, без нарезок. Я сейчас это делаю, ребятки, показываю как есть. А, и все равно мы затащили, мы взяли два раза достаточно хорошие места и мы зарабатываем немало кубков а, и при, почти что добрались... Еще до очередного нашего э, достижения. Так, ну а пока мы играли, дорогие друзья, у нас появилось совершенно новое событие. Это награда за поимку. И давайте как раз таки в этом событии попробуем нашего Карла, что же все-таки он стоит. И получится ли у нас этим парнем забрать первенство в этом состязании. Ну а вы, дорогие зрители, делайте ваши ставки. Сможем мы сейчас затащить или же нет. Мы врываемся и погнали. Так, у нас, смотрю, вот такое, значит, событие, здесь просто чистое поле, кругом трава и ни хрена не видно перед носом, поэтому приходится вслепую буквально здесь действовать. так, выносим сначала этого чувачка, который засветился, я смотрю, с той стороны огромный свет идет, Барни нас контролирует с этой стороны, попытаемся его забрать, но ничего не получается, да, самое главное наше преимущество, то, что нас не видят, надо это учитывать, друзья. Надо это учитывать и пробовать как-то выносить. Отлично. Просто замечательно справляемся. Надо вот эту розу, значит. Отлично. Всех вынесли. Пока что у нас небольшое преимущество. Так, с какой же стороны? Они пойдут с той стороны, скорее всего. Да, вот он Барди, пожалуйста. Так, выносим Барди. Замечательно. Здесь с этой стороны по-любому кто-нибудь пойдет сейчас. Пока что никого не вижу, но, ну, ну. Ага, видел розу. Розу видел я. Так, секундочку, вот эту парня. Замечательно. Так, с той стороны. Ага, роза уже сверху у нас. Да, ни хрена, ребятки, никого не видно. Это очень круто, на самом деле. Так, так, так. Секундочку, главное не теряем самообладание Да, да, да, друзья, на самом деле хорошо Карл тащит в ближнем бою Так, вот это тоже что то тип, надо его срочно... Так, так, так, роза разошлась, я смотрю, надо срочно убегать от нее Убегать, потому что она в ближнем бою Явно фаворит и преимущество за ней Так, мы, чтобы не слиться Поэтому мы от нее и бегали, чтобы Немножко подхилиться, сейчас подхилимся И выдвигаемся, так, вражеские враги Смотрю, набили уже немножко больше, чем у нас очков Так, в, в тех кустиках по-любому Кто-то есть, я вот прям чувствую так, замечательно, так, вот эту штуку надо выносить, отлично Вынесли, так, ждем, с какой же стороны еще к нам гости подойдут Вот там по-любому в кустах кто-то есть Нет, проверил, никого, так Ага, они с той стороны зашли Роза с той стороны, пытаемся, пытаемся, друзья, контролируем Так, так, так, здесь никого, вроде, вроде бы никого Барли обошел, Барли обошел, но он накидывает нам Так, Роза уже сверху, надо бы ее как-нибудь выцепить оттуда Она у нас сверху, и надо бы ей хпшечки-то под... подсадить А 20 уже очков у врага 20 очков врага. Так, мы почти розу затащили. Почти розу зашатали, а. Но никак не получается ее добить до конца, а? Сейчас попробуем, попробуем, ребятки. Барня нужно расшатать. Он здесь вообще борзел. Отлично! Так, немножечко мы не, не, не успеваем и почти, ребятки, ноздря в ноздрю у нас получилось затащить. Не, не получилось немножко затащить этот бой. Ну что ж, в принципе, Карл, вот этот тут вот новый боец, чувствует тебя просто замечательно у нас в таких вот поединках, да, в различного типа. И мне, если честно, он нравится, немножко приноровится, и мы обязательно будем нагибать этим типом непременно. Дорогой телезритель, гайд, за какого бравлера ты бы хотел увидеть на моем канале? Пожалуйста, напиши мне об этом в комментариях и я попробую это сделать. Ну, а если вы, зрители, хотите, чтобы было больше Brawl Stars на моем канале, давайте наберем на эту серию хотя бы 350 просмотров и 50 лайков, и братишка Scratch будет чаще-чаще пилить видосики по Brawl Stars и вместе с вами на стримах играть. Играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея!